В России, а точнее в городе Омске, жила-была одна девушка по имени Татьяна. Она настолько сильно любила изучать языки, что решила поступать на лингвиста-переводчика в 2014 году. Ее первым иностранным языком был английский, вторым – испанский. Татьяне нравилось не только переводить, но и преподавать, поэтому начала работать в языковой школе. В 2016 году Татьяна отправилась работать в Испании, чтобы улучшить свой второй иностранный язык. Испания своим солнцем, морем, пальмами покорила сердце девушки. И в 2017 году Татьяна снова отправилась в Испанию на две стажировки, как ресепшенист в отеле и как переводчик в крупной фирме. А в 2018 году, закончив университет, она переехала в Валенсию. Почему именно в Валенсию? Потому что там Татьяна нашла свою любовь – Эдуарду. И с тех пор Татьяна уже не Татьяна, а Тати. И 24 на 7 она окружена испанцами, живет в испанской семье, путешествует по этой прекрасной стране Хамона и Сангрии и преподает испанский в своей языковой школе онлайн. Привет! Как ты уже понял, я та самая Татья из истории. Очень рада приветствовать тебя в школе и увидимся на уроках. Nos vemos!